25 ноября в Елабужском институте КФУ впервые прошла научно-образовательная акция «Ночь науки» организатора мероприятия Елабужский институт КФУ. «Ночь науки» рассчитана на самую широкую аудиторию. Цель ее проведения – понятным и доступным языком рассказывать обществу, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современному человеку. С удовольствием хочу пожелать вам интересного вечера. конечно же, с удовольствием ждем вас в нашем Елавовском институте на множество проектов, которые сегодня направлены на наших детей, на учеников школ, которые сегодня мы дарим с удовольствием нашим коллегам, учителям. Кости смогли не только посмотреть на опыты, но и почувствовать себя настоящими исследователями на занятиях и мастер-классах по криминалистике, финансовой грамотности, экологии, физике и математике, робототехники и китайской каллиграфии. Заинтересовал китайский язык. Мы туда пошли, посидели, нам показали, как пишется иероглиф, сколько там слогов. Я пришел сюда ради интереса к всяким программам. Я прошел тест криминалистический, у меня есть отпечатки своих пальцев. Я выиграл журнал КФУ, там написано, что уступная лет исполнилось в Я бы сюда с удовольствием еще раз пришел. Я пришел сюда, чтобы узнать побольше о физике и посмотреть на роботов, а также узнать историю этого вуза. Об однозначном успехе говорят и цифры. Так работали 24 интерактивные площадки. а науке рассказывали более сотни ученых и исследователей Елабужского института КФУ. Посетили мероприятие более тысячи любознательных и активных гостей мероприятия. Первое, что мы посетили, это мастер-класс «Китайские иероглифы». Для нас там была информация очень полезна, так как мы планируем поездку в Китай. Потом мы зашли, посетили музей интересных фактов, тоже очень много интересного узнали. Узнали, что во многих странах существуют глупые законы, о которых мы раньше даже не догадывались. И чисто случайно мы зашли в музей археологии, да, прошли квест, ответили на все вопросы. Вопросы были подготовлены очень чудесные, интересные. Мы включили мозги, поработали, отгадали все и выиграли приз. Фото на память Елизавета Евтефеева, Динара Алмагамбетова, Айдар Салихов, Универньюз.